Достаточно частый диагноз, с которым приходят и обращаются к нам женщины, это кисты яичников. Это очень настораживающий диагноз, потому что... Здесь нужно проявлять очень высокую степень онконастороженности. Онкологи считают, что если 2-3 цикла, через 2-3 цикла киста не уходит, то есть она не функциональная, то это показание для оперативного лечения. Это истинная киста, которую нужно обязательно убрать, потому что озлокопечатление происходит настолько быстро, что поймать этот момент крайне сложно. И э, очень важно вовремя сделать операцию, оградив женщину от такой опасности, как онкология. Кисты бывают в самом разном возрасте. И молоденькие девочки, и женщины репродуктивного периода, и в постменопаузе, когда э, особенно опасно появление кист. Яичники уже молчат и... Э, Кисти неоткуда, функциональной кисте, неоткуда взяться. И если киста появляется, это очень настораживает и нужно проводить оперативное лечение. Если это молодая женщина репродуктивного возраста, то удаление кисты происходит щадящим образом. Мы вылущиваем эту кисту в пределах здоровой ткани, оставляя здоровую ткань яичника. Если киста у женщины в постменопаузе, тогда чаще всего удаляется полностью яичник, чтобы не оставлять опасности онкологии. Полученный материал во время операции, то есть удаленную кисту, мы обязательно посылаем на гистологическое исследования. Специальные врачи под микроскопом смотрят клеточный состав этой кисты и дают нам результат этого анализа, есть ли атипические изменения в ней или их нет.